Всех приветствую! Меня зовут Лейла Курбановна, я врач-дермито-венеролог, косметолог, трихолог. Хочу с вами сегодня поговорить о контурной пластике носослезной борозды. На самом деле, очень часто пациенты к нам обращаются с проблемами в переорбитальной зоне. Это темные круги, это западение в области носослезной борозды, это грыжи нижнего века. И с помощью контурной пластики мы решаем данные проблемы. Контурная пластика выполняется с 18 лет по показаниям. Конечно же, имеет и противопоказания, но это все обсуждается индивидуально на консультации. Что мы видим у данной пациентки? Выраженные носослезным бороздом, малярные мешки, у нас также есть грыжа нижнего века. А данная пациентка пока не планирует проводить хирургическую блефропластику. Собственно, с помощью контурной пластики мы закамуфлируем грыжи нижнего века. Сейчас мы будем вводить данный филер, это мягкий филер, срок препарата до 21 года. Данная процедура выполняется в канюле. это это тупоконечная игла. В 99% процедура проходит без отеков и синяков. Как вы видите, пациентка спокойно переносит данную процедуру не требуют анестезии. Данная процедура абсолютно доступна по цене, занимает по времени 15-20 минут.